Привет, друзья! Уютные набережные с террасами – это тренд современной городской архитектуры, который просто нельзя пропустить. Вода в городе – это самое ценное и приятное пространство. Городская терраса у воды сразу становится любимым местом горожан всех возрастов. Люди гуляют с детьми, отдыхают, перекусывают, фотографируются. Вода успокаивает и восстанавливает силы. Отличное занятие просто посидеть у воды с друзьями. Этим летом отличная набережная сразу с тремя террасами была обустроена в городе Шубеке на Белгородской области, а наша компания «Латитуда» была выбрана поставщиком материала террасной доски из древесно-полимерного композита. Такое пространство, как городская терраса, предъявляет особые требования к материалу. Это, прежде всего, комфорт, долговечность и минимальные эксплуатационные затраты. Давайте разберемся с этими моментами. Городская терраса это прежде всего место отдыха, а значит тут должно быть удобно проводить время и сидеть, и лежать, и ходить, в том числе и босиком. Камень и плитка в целом подходят, но не очень, так как быстро охлаждаются и не очень комфортны, слишком твердые. Также эти материалы сильно пылятся. С этой точки зрения лучший вариант это классические деревянные доски ну, с оговоркой на возможность получить занозы. При этом покрытие городской террасы должно быть максимально надежным и долговечным. Ведь это территория так называемого неконтролируемого использования. Это значит, что там будут бегать, прыгать, ронять вещи, ездить на велосипедах, самокатах и что угодно еще будет происходить. Кроме того, материал должен сопротивляться воздействием сил природы, сильным перепадам температуры и влажности, разрушающему воздействию солнечного ультрафиолета. В переменные времен года на террасу будет лить дождь, падать снег, лед намерзать, потом все будет таять, высыхать, жариться на солнце и так по кругу. Деревянная доска или брус по прочности в целом соответствуют этим требованиям, но только первые 2-3 года. Дальше материал начинает разрушаться. При этом расчетный срок службы городской террасы никак не может быть меньше 10 лет. А так мы переходим к третьему требованию – низким эксплуатационным затратам. Например, посмотрите свежие фото большой террасы в 5000 квадратных метров на Крестовском острове Санкт-Петербурге. Она была официально открыта 25 мая 2018 года. Петербургский портал бумага цитирует. Деревянный настил сделан из лиственницы, доски обрабатывали немецким масловозком и прикрепили на скрытый крепеж под площадкой. В городе нет подобной площадки, которая была бы сделана из таких высококачественных материалов. Давайте повторим еще раз. В городе нет подобной площадки, которая была бы сделана из таких высококачественных материалов. На момент выхода этого видео террасе 2 года и 4 месяца. Древесина явно разрушается. Доски почернели и начали гнить. Появились длинные трещины, крупные сколы. Части досок просто отвалились. Образовались сквозные дыры на месте сучков. Или, например, в Белгороде городская терраса, любимая всеми горожанами, открыта 29 ноября 2017 года. Сейчас едва года 9 месяцев. Мы видим те же самые процессы разрушения древесины. В этих случаях стоимость ремонта террасы будет сопоставима со стоимостью постройки новой. То есть о низких эксплуатационных расходах при применении древесины говорить не приходится в принципе. Если сложить все три требования, комфорт, долговечность и отсутствие эксплуатационных затрат, то идеальным вариантом для городских террас является только доска из древесно-полимерного композита – ДПК. Это современная замена древесины, простыми словами, смесь древесной муки и пластика. Доски из него воспроизводят внешний вид и тактильные ощущения дерева, сохраняют его теплоту и комфорт. Но гораздо долговечнее дерево и не требуют эксплуатационных затрат совсем. Надежность материала уже проверена на тысячах частных и коммерческих объектов в России и во всем мире. Фотографии и видео с наших объектов с применением ДПК вы можете посмотреть на нашем сайте latitudo.ru Именно этот материал был очень благоразумно выбран для Шебекинской набережной. Основное условие его долгих лет службы это соблюдение технологии производства, то есть качество самого материала и соблюдение технологии монтажа. Доски укладываются с зазорами между ними, чтобы вода стекала с них и не образовывались лужи. А сам настил должен хорошо вентилироваться и продуваться снизу. Поэтому доски всегда укладываются на подходящий по ситуации каркас. Крепятся доски не саморезами насквозь, а специальным клямером, который держит доску не жестко, а позволяет ей немного гулять в случае температурного расширения. Ведь нагретая солнцем доска будет слегка увеличиваться, а при охлаждении уменьшаться. Для частного использования подходит пустотелая облегченная доска, а для общественных и коммерческих террас нужно использовать полнотелую массивную доску. Для Шебекинской набережной мы произвели доску карамельного цвета толщиной 20 мм с двумя видами поверхности. Классический вельвет и фактурная поверхность под дерево. Это очень классный проект и хотелось бы, чтобы в каждом городе появилось такое пространство, удобное и красивое. Ведь именно в таких местах из наших детей вырастают добрые, здоровые и способные люди. Если у вас намечается подобный проект, обращайтесь в компанию Latitude. Мы профессиональная террасная компания полного цикла, работаем с любым регионом РФ. Выполним и проектирование, и производство, и монтаж. Специализируемся именно на древесно-полимерном композите, так как знаем, что именно за ним будущее в городской архитектуре. Например, производим также очень востребованный лавочный брус из ДПК разных цветов, чтобы лавочки наших городов больше никогда не приходилось красить. Он также отлично подойдет для уличной мебели, урн, клумб, различных малых архитектурных форм. Свяжитесь с нами любым удобным способом.